приветствую всех из Финляндии. сегодня речь пойдет о старинных технологиях в частности мне достаточно много пишут то на почту то в комментариях и так далее э, такого плана да, вот, да лучше оно было тогда до да, опилки а с известью это лучше нет какая тут вата и так далее то есть начинается и начинается и продолжается то есть и э, дом должен там достаться, я не знаю, правнукам в общем то есть вот такого плана такого характера очень много писем и комментариев я хочу высказать свое мнение по этому поводу и оно следующее что это очень странно почему вы так так любите вот скажем, однобоко одну технологию старую вы любите, но вы почему-то не хотите отказываться от современного вы живете в современном мире где получаете огромное количество информации для того чтобы раньше получить те знания которые вот вы посмотрели там мои видеоролики и чему-то научились надеюсь получил кто-то информацию то раньше за ним нужно было бегать бегать вот именно за э, старичками скажем что-то у них упрашивать Никому это не интересно, никому это нафиг не нужен Информации было получить намного сложнее Ее было намного меньше Технологии были намного хуже То есть да, можно воспользоваться старым там, шлямбуром Я могу и в принципе и зубилом сверлить отверстие в бетоне Забить туда деревянный чопик который, В который потом забью гвоздик Но который со временем вывалится и, Конечно же, можно утверждать, что эта старая технология она вот, какая она, хорошая или плохая для меня все очень очевидно просто очевидно, это плохая технология это старая, она не то что плохая она просто на тот момент не было другой но сейчас появились новые пластиковый дюбель там или какие-то конструкционные шурупы специальные шурупы по бетону дудки, анкера химические анкера там, целая куча всего они близко, там этот дюбелёк с этим зубилом, просто пурят сторонки. Это вот простой пример, так а почему тогда утеплитель опилки э, лучше, там опилки с известью лучше, чем какой-нибудь каменный утеплитель или еще другой утеплитель, если там сравнивать, не знаю, современный утеплитель, чем опилки лучше. То есть современный дом нужно понимать, что он всегда любой дом. Любой, абсолютно любой дом. Если он современный, он энергоэффективный, значит он облад... должен обладать системой вентиляции принудительной. Любой, независимость с чего он построен. Если у вас дом дышит, как вы говорите, то вы в принципе топите улицу. Да, это вполне себе такое решение. То есть просто по цене и скажем, уровень комфорта. Когда вы. Включаете кондиционер в автомобиле и крутите себе раз, климат-контроль, я вот хочу такую температуру. Это комфортно. А когда ты едешь и открываешь окно и пытаешься на себя направить поток холодного воздуха, просто прохладного, чтобы тебе было, в принципе, тоже, да, старый кондиционер. Кто-то раньше вот на лошади скакал, там не было ни стереоустановки, ничего. Ну, песни пели, конечно, но когда медленно А вот со скоростью уже На скорости не попоешь Ну и комфорт не тот И климат контроля нет И так далее, ну почему? Лошадь же это В принципе живое существо Оно еще и будет и другом, и помощником ну, Надо его кормить постоянно Где-то содержать Ему дом тоже нужен, как и автомобилю и убирать за ним Причесывать, мыть, как и автомобиль Автомобиль тоже надо кормить Ну просто это проще Сел в машину, в любые погодные условия, с комфортом, с музыкой. Э, доехал, добрался до куда надо и все. То есть автомобиль, он в любом случае лучше, чем лошадь. Если сравнивать вот современное, что хорошо, что плохо. Я выберу автомобиль, а не лошадь. У меня нет столько времени, чтобы заниматься, где ее припарковать и так далее. То есть... Хорошо, дальше вот вы утверждаете не вы, а те, кто утверждает, что опилки лучше. Почему тогда, если они лучше, ну почему тогда их не используют сейчас? Вот везде, скажем, да? Почему было бы не использовать? Для вас опилки, я понимаю, лучше это кому они достались бесплатно. Вот для того человека будут опилки лучше с известью месить и так далее. Если взять э, финскую, скажем, вообще индустрию строительную, то здесь технологию, вот подбор технологий, это как раз и игра на выживание. То есть нельзя из-за того, что стоимость человека, часа достаточно высока, нужно выбирать всегда технологию, та, которая позволит выполнить ту же самую работу но еще и быстрее поэтому мы можем забивать молотками гвозди в принципе это ж не надо там газ тратится там еще что-то, гвозди, пятое, десятое там сам пистолет там, или воздушные компрессора шланги, но это будет дольше а дольше значит под... потребуется больше количества времени для выполнения определенной работы Соответственно, эта работа просто возрастает в цене. Не потому, что на нее было потрачено больше каких-то материалов, а стоимость выбранной технологии была ошибочна. И это привело к увеличению цены. То есть, поймите, это вот, вот простая логика, не более того. Затем, любители передавать что-то по наследству чтобы в третьем поколении досталось, там, а как же, вот, ну, в принципе, я как-то, если ну, на себя применить, я бы не хотел получить наследство, не знаю, там, что-то, отец бы мой хотел мне вот прямо оставить, я не знаю, там, автомобиль, да, который в нем был, и он бы мне его оставил, ну, и нафиг он мне нужен. В любом случае, если бы он не разбил, не разломал там по молодости, потом бы продал, да и все. Или он стоял бы как, может, память или еще что-то. Но вот само по себе, как использование этой вещи, оно мне не надо. Зачем мне от отца нужно получить было бы там магнитофон его, который у него там был когда-то. Он купил с таким расчетом, что он достанется сыну. Не надо мне такого ну, вообще. То есть и телевизор мне его не нужен, и еще что-то мне не нужно. То есть вот все, что можно передать по наследству, это что имеет капитал, капитализацию. Что можно продать и обменять на те нужды, которые тебе нужны. На самом деле никакой дом не нужен никому. Вот, в дальнейшем, в поколениях. Никому это не надо. Ни холодильник мой не нужен моим детям там чтобы он достался по наследству нафиг он им нужен они купят себе свой нормальный и так далее то есть э, я не хотел бы не то что не хотел ну да я не хотел получить от мамы коляску в которой катали меня и я бы катал своих детей зачем она нужна то есть ну никто же такой фигней не занимается но ну, я не хочу ходить вот, вот, вот очень очень очень важный такой момент туалет Сейчас современный унитаз, ну? а взять еще немножко времени назад и, там, скажем, два поколения, не видели его вообще в глаза. То есть вы хотите поменять новую технологию на старую? Я вот ни в жизнь не хочу. Зачем? Ну, там, я понимаю, что там все природное, все натуральное и э эко сплошное, но... Как-то вот я не особо знаком с людьми, которые вот прям стремятся к этому эко, вот к такому эко. Для того, чтобы раньше нужно было э, помыться, это надо ведром натаскать воды. Хорошо, если есть это где-то колодец здесь рядышком, но это нужно набрать, поднять, натаскать, налить. Потом, хочешь горячую воду, надо подогреть дрова, колоть, пилить, то есть время, то есть сейчас подошел повернул кран идет горячая вода и вот как как те люди говорят которые всем этим пользуются всем этим пользуются говорят что опилки но ну, это просто шедевр ничего лучше нет как либо кирпич Там кто-то за кирпич тупит, кто-то за каркасник я не знаю мне вот вообще по барабану по большому счету я считаю так что Любой дом, вот неважно из чего он сделан, в нем должно быть все одинаково. Унитаз, там, душ, вентиляция, отопление должно быть, там, я не знаю, печь должна быть, холодильник на кухне, стиральная машинка, ванны. Это неважно в каком доме, во всех это должно быть. Освещение, электричество, это все должно быть. В современном мире интернет должен быть, там, телевизор должен быть. Что, что вы хотите из этой жизни вычеркнуть современного? Никто же ничего не хочет. Все вот как-то увиливают и выбирают вот только одно какое-то направление. То есть, если это каменный дом, он дышать у вас тоже не будет. Вы поставите пластиковые окна, или там дерево алюминиевые или алюминиевые, или просто стеклопакеты поставите. И все. Ваш воздух закончился. Ни один дом не может пропускать воздух. Неважно, там у нас кирпича, из дерева, каркасник это, или еще там из чего-то, из соломы. Он не может. Если норма для нормального проживания, это за, за час должен быть половина объема обмен воздуха свежего. То есть за два часа полностью меняется воздух помещения норматив это для нормального комфортного проживания и те люди которые живут именно с вентиляцией с принудительной вот вы найдите тех людей и спросите хотят ли они жить без нее и в чем отличие то есть это те люди которые изначально попробовали разницу жить без этого и жить с этим потом если они куда-то приезжают там в гости, когда вот нет вентиляции, у них сразу начинает болеть голова. Они себя некомфортно чувствуют. И они не хотят находиться в таких помещениях. Потому что, когда ты привыкаешь к хорошему, ты просто к этому привыкаешь. Это должно быть. Вот и все. Поэтому говорить то, что да, достаточно 100 миллиметров. Да зачем вообще эти пленки пароизоляционные, там... И 5-10, и, и все это было и нормально, как бы. Так и стройте себе бревенчатые дома, на, там, делайте глиняные заваленки, используйте мох в этих в межвенцовых перекрытиях, конопатьте мохом, ничем не красьте, не покрывайте. Полы тоже, вот, в принципе, у меня там, когда я был молодой. На работе мужики были более старшего, ну и соответственно это, скажем, я рос в промышленном городе, и в этот город стекались с разных, разных точек России, регионов люди, и зачастую это были деревенские люди, кто-то там был из пожилого возраста поколения, кто служил в армии в советской, ну еще на матрасы были, Соломы они набивали, Там с какой-то периодичностью ее нужно было менять эту солому, и так далее, кто-то из деревни приехал, он, говорит, у нас и краски не было, пол был не покрашен. То есть рассказывают, как они там раз в год э, счищали пол специально. Ну, имеется в виду, мыли-то постоянно, просто он мутнеет и так далее, а вот как делали, чтобы он был светлый. То есть один раз в год они там вот делали. То есть не было ни одного, ни другого, ни пятого, ни десятого. И то есть люди, когда уезжают от плохого, да, не от плохого, а от худшего, в лучшее, то они никогда не хотят вернуться. А вот когда человек находится в лучшем, и он не видел ничего худшего, вот это плохой вариант. То есть лучший вариант, когда ты попробовал, скажем, шлямбуром просверлить, или там, зубилом, да? скажем так, эволюция отверстия в бетоне. Сначала зубило, потом шлямбур, затем Дрель со сверлом простая, с победитовым, или там с алмазным. Затем уже пошли жужжалки, перфораторы, и сейчас СДСы пошли. То есть, ну, если вот сравнить, кто пробовал, я прошел вот это все от начала и до конца, скажем так. Я ни за что не спущусь даже на ступеньку ниже. Мне это не нужно, я попробовал вот. Вот кто пробовал уровень, да, вот взять... Да я водяным уровнем могу сделать там и то, и все. Я не говорю ничего, что нельзя сделать так или иначе. Можно все. При определенных навыках все можно. Вопрос комфорта, удобства, легкости, простоты и скорости. Я бы это так сказал. Но когда начинался, вот, скажем, гипсокартон, пришли металлические каркасы и начались ремонты повальные. Когда нужно было сверлить потолков, очень много мы делали потолки, и не было лазерных уровней, на тот момент не было никаких лазерных уровней. Были шнурки, можно сказать, что да, можно по шнурочку, можно по водяному уровню отбиться, да, можно, но ä, представьте, вот ä, правило было, там, уровень, лезешь проверять, и все равно вот это, когда начинает брякать там, или с провилом, с уровнем постой кверху руками. Поподнимай руки. Либо ты поставишь просто лазер и по ответочке спокойненько себе все смонтируешь. Ровно, комфортно, без всяких проблем. И то сейчас молодежь, она просто э, может говорить, да ну нафиг, кто там, что там, это там сложно сделать. Вот сложно это было тогда, это лет 20 назад. Это было сложно. Точнее, это не то, что было сложно, это просто не было других вариантов, это было просто совершенно другой монтаж. Кстати, я могу сказать, что э, недавно вспоминал ценник. Ценник за монтаж квадратного метра потолка, вот когда я начал, начал, вот именно гипсокартон появился, и я начал. И ценник спустя, там, я не помню где-то, может быть, лет. 12-15 прошло он в принципе не поменялся он такой же остался вот как цифра была в первом варианте так цифра и осталась в конечном варианте там, 12 лет спустя или 15 лет спустя почему? потому что но очень сильно изменилась эволюция само по себе производства работ если раньше это нужно было делать там, два человека должны делать и у них займет это определенное количество времени то 15 лет спустя это может сделать один человек, и будет это время намного-намного короче. Вот и все. Вот все отлично. Скорость производства работ намного-намного удобства, комфорт, скорость выросла. То есть, по сути, ценник не поменялся. Вот и все. Поэтому я скажу, что кто топит за старые технологии, вот уберите у себя Унитаз начните с этого, если вы говорите, что опилки лучше, значит и очко тоже в принципе ну, сортир до ветру, как бы не в доме, а там, если по утру рано захотелось, морозец такой легкий бодрит. Это же комфортно, в этом можно найти свои преимущества, здоровье, спорт с утра, когда вы в труселях, в тулупе мчитесь до ветру. Начните с этого. Подключите себе электричество, не пользуйтесь интернетом. Перестаньте стирать белье в стиральной машине. Это же можно делать вручную. А еще лучше, если на речку ходить. То есть вернитесь, есть много очень старых технологий, они же. Есть просто те вещи, которые вот в реальности мне достались от прабабушки. И я почему-то думал, что они вообще для другого предназначены. Когда я узнал, для чего <свят> они предназначены, я просто офигел. Я бы никогда не догадался. <свят> Потому что э, такая палка у меня где-то она есть. Где-то она есть. Она волнистая. Она как волна 2. Но она вот ну, шириной, не знаю, может быть, около 10 сантиметров. Здесь ручка на, на торце. И вот она такая вся вот с валиками. Я почему-то думал, вот с детства думал, что это... Какая-то, может быть, старая стиральная доска, наподобие волны 2. И палка к ней все время лежала круглая. Круглая такая, увесистая палка. Я просто не думал, что эта палка к этому относится. А эта стиральная доска, я думаю, какая-то вот, старая, деревянная. Оказалось, что это так белье гладили. Как его гладили, я не знаю. Но это оказалось вместо, не знаю, может, утюга или как как правильно это даже сказать то есть есть много много-много старых технологий которые можно внести и в современную жизнь отказавшись от э, быта ну просто те люди которые об этом говорят сами не готовы отказаться от всего остального а пилки насколько они сейчас дешевые насколько они сейчас бесплатные Сейчас никто бесплатно ничего не делает. Сейчас уже стали делать либо брикеты. Раньше в какой-то период времени был отход производства столярки. Одно, второе, и не было этих брикетных станций, не было вообще этого рынка потребления. Теперь он появился, и теперь уже либо пелеты, либо брикеты из этих опилок делают. То есть это отдельные производства. И эти опилки уже не бесплатные стали. Их также покупают производители или сами местные цеха по производству, если большой цех, либо сжигают у себя, там используют для сушилок, либо, либо делают брикеты и продают. То есть, ну, чтобы кто-то сейчас опилки брал и выкидывал, это навряд ли. Подводя итоги вышесказанного, я не хочу вот желать никому убирать унитаз и ставить себе сортир. Не хочу, чтобы люди отключали себе электричество и пользовались там керосинками или лучинами. Не хочу, чтобы выходили в лаптях или еще что-то делали и ездили на лошади, как просто вот как на, на рабочем автомобиле. Нет, этого я не хочу. Я думаю, что большинство людей здравомыслящие и понимают, о чем я говорю. И вот... На этом я и хочу и закончить данное видео. Пожелать всем удачи и до новых встреч!